Блядь. Вы тупо сидите, нахуй, да? Мы ну, уебали и съебались сидеть, нахуй, лишь бы, нахуй, не влетело. Я, ну так вот, как живем просто, вот, в обычной жизни, но, блядь, когда сидеть mm -hmm. просто, нахуй, под землю все, съебались и все. Я говорю, я тут, нахуй, я приеду, могу на кладбище работать, нахуй, делать вообще. Мы живем, нахуй, просто в земле, нахуй, на два метра в земле, блядь. Вот я, о чем могу сказать, нахуй. Ты будешь ветераном спецоперации на Украине. Путин подписал приказ. Ветераны, ебал эти все медали, нам тут медали нахуй обещали Типа вы каждый получите медаль, еще за эту медаль деньги. Я говорю, идите вы нахуй, ведите меня домой, и мне нахуй ваши медали. всяким олимпийцам, говорю раздает нахуй БМВ, блять, видел Да. Тебе, блять, че нахуй, Майбах, блять, должен дать, или че, блять? Не знаю, он мне должен дать, мне похуй, меня домой вернет. Не знаю, это такой, нахуй, блять, просто вот линия жизни шла, нахуй, хуяк скривая, уебала, нахуй, чё, и меня занесло. Я вот молодой считаюсь, а есть еще младший, тут по 18, по 19 лет, блять. Ну ч, в ку говорю говорю, нет пиздец. Я, же, да, я тебе у меня уже шест... я на каждый шорох, нахуй, я герую. Мина вот сверху летит, с миномета, ну mm -hmm. что, она свистит. ну вот так вот сбегаем просто и ложимся, и какой-нибудь детский план свистит, и ты подрываешься. Это пиздец. Страшно. Я тебе знаю, что да, могу я... сказать тебе, одно? А. На Новый год никаких, нахуй, салютов. Я во-я-я я вообще уже, я любого шороха боюсь у меня, нахуй. Паника сразу. Сегодня ничего не подписали, никакой договор. Должны сегодня были подписать мирный договор. Вот нам сказали, уже, что типа через три дня домой, блядь. Я уже обрадовался. Не разочаровывайте меня, сука вот, пишут последняя новость, короче, Стас, вот, полчаса назад, что-то вот Кадыров высказался против принятого Миноборона РФ решение о деслокации на Киевском и Черниговском направлениях. Нихуя не подписали нас. Но...